Хоть мир и полон страданий в основном из-за человека, он также наполнен добрыми людьми, которые сделают все возможное, чтобы спасти наших меньших братьев. Когда этот парень пошел посмотреть на кого лают его собаки, он услышал плач маленького котенка в кустах, зовущего на помощь. Но на следующий день парень решил еще раз проверить все кусты и нашел еще двоих его братьев. Эта лошадь была заперта долгое время в загоне без надлежащего ухода и ей повезло что ее нашли эти люди. Посмотрите как она счастлива когда впервые за долгое время ее пытаются помыть. Копыта лошади отросли настолько что ей тяжело было ходить и когда их состригли ей было больно даже стоять. Но благодаря волонтерам она все таки с этим справилась и сейчас выглядит так. Женщина нашла на дороге детеныша-ленивца и долгое время пыталась найти его мать, но все же ей это удалось. Посмотрите на их воссоединение, когда малыш и мать вновь оказались вместе. Представьте каково это, когда мать слышит плач своего ребенка и не может ему помочь. Она была уверена, что этот мужчина пытается навредить ее птенцу, но к счастью все обошлось. Нет ничего страшнее, чем замерзнуть насмерть, но эти ослы чудом пережили ночь в 40-градусный мороз и благодаря этим парням теперь у них есть новый дом, в котором точно не дадут пережить такое дважды. Если бы не мужество этого приятеля, то вряд ли бы у этой медведицы получилось убежать с двумя медвежатами от стаи волков. Этот маленький котенок из последних сил цеплялся за жизнь, но благодаря ветеринару и своему упорству он будет жить дальше. Непонятно, что напугало этого кенгуру, но он всю ночь просидел в холодной воде и не мог двигаться из-за переохлаждения. Но, к счастью, эти парни помогли вытащить его на сушу. Посмотрите, как он пытается выразить им свою благодарность. Катаясь на воде, этот парень увидел черепаху, которая запуталась в веревке от воздушного шара, и она была бы обречена, если бы он ее не заметил. Когда эта семья ловила рыбу на озере, они увидели плавающего медведя с пластиковой бутылкой на голове и несмотря на опасность, они все же попытались подплыть ближе к медведю и снять с него банку. Эта корова случайно упала в канал, и чтобы ее вытащить, понадобилась тяжелая техника. К счастью, рабочие, которые ее увидели, бросили все и решили вытащить ее при помощи экскаватора. Во время отлива этот кит застрял в грязи на мелководье, и чтобы он смог дожить до следующего прилива, эти люди постоянно были рядом с ним и поливали его водой. Эту собаку выбросили на обочине вместе с ее щенками, но этот парень их заметил, и теперь они обрели новую семью. Когда этот пес провалился под лед, хозяин не раздумывая бросился ему на помощь, чтобы спасти своего друга. Этот слон перекрыл дорогу туристам для того, чтобы они помогли им вытащить маленького слоненка, который упал в яму и никак не мог выбраться. Этот маленький стервятник остался совсем один, и тогда люди решили ему помочь, выкармливая его при помощи дрона на протяжении 136 дней, пока он не научился летать самостоятельно. Работник приюта нашел этого пса в лесу, привязанного к дереву, и был в ужасе от того, что вся голова собаки была покрыта клещами. Но, к счастью, теперь он оказался в надежных руках. Просто посмотрите, как теперь выглядит этот песик. Этого маленького дельфина выбросило волнами на берег и этот парень решил протянуть ему свою руку помощи, чтобы тот смог вернуться обратно домой. Вот что бывает, когда рабочие выливают остатки смолы на землю. Пришлось применить экскаватор, чтобы безболезненно вытащить этого пса, но к счастью все обошлось и теперь он выглядит так. Этот волк попал в капкан и стал легкой добычей для других хищников, но к счастью его вовремя увидел этот парень и помог ему выбраться. Увидев белку, бьющуюся в конвульсиях, этот приятель решил ее спасти, сделав массаж сердца и выпаивая глюкозу на протяжении некоторого времени, пока ей не стало лучше, после чего белка решила остаться со своим спасителем. Когда эта пара ехала по дороге, они увидели куалу, которая осталась без своего дома из-за лесных пожаров, и тогда они решили взять ее с собой, чтобы найти ей новый дом. Когда эту тонущую белку спасли из бассейна, ситуация казалась безнадежной, но к счастью спасатели сделали ей искусственное дыхание и вернули ее к жизни. Небольшая трещина в клюве птицы-носорога привела к полному удалению его верхней части, но к счастью, при помощи современных технологий, врачам удалось распечатать протез на 3D принтере и установить его вместо поврежденного клюва. Эта толпа отдыхающих сплотилась вместе, когда огромного кита выбросила на берег, чтобы помочь ему вернуться обратно в воду. Испытывая сильную жажду, этот лось сам подошел к людям, чтобы попросить немного воды. После сильного шторма эти собаки оказались запертыми в затопленной клетке, но их вовремя заметили эти волонтеры, которые помогли им избежать суровой участи. Когда эти люди гуляли по пляжу, к ним подошел пеликан и попросил их о помощи. Оказалось, что у него в клюве застрял рыболовный крючок, который аккуратно удалось вытащить этим парням. Этот маленький олененок запутался в заборе из колючей проволоки, но эти люди помогли ему выбраться и вернуться к матери, которая все это время ждала его в кустах. Эту бездомную кошку сбила машина, которая даже не остановилась, чтобы ей помочь, оставив ее умирать на обочине. Но к счастью эта женщина вовремя ее увидела и аккуратно положив в коробку, отвезла ее в ветеринарную клинику.